Приветствую вас дорогие друзья, с вами Виктор Бандалет, автор блога victorbandolet.com И в этом видео я хотел бы с вами поговорить об образовании в МЛМ. Я уже два года развиваюсь в этой сфере и у меня самого появлялось очень много мыслей Стоит ли учиться, либо не стоит учиться И у моих партнеров появляются мысли, а я не поеду, а что-то я не видел и так далее и тому подобное и теперь мы разберем несколько пунктов, для того, чтобы, возможно, вы осознали для себя, что необходимо обучаться в МЛМ, чтобы стать экспертом и приобретать какие-то новые навыки, и также получать новый результат в вашем бизнесе. Итак, давайте мы сравним ту сферу деятельности, в которой вы развиваетесь, возможно, с самого детства. Вы учились в школе, потом после 9 классов либо поступили в колледж, либо после 11 классов поступили в университет. И на всем своем этапе вы обучаетесь. И представьте тот момент, когда вы поступаете на, платный, как сказать, на платное образование, то есть вы платите хоть там минимум 1000 долларов в год в университете, чтобы получить образование на протяжении 5 лет, либо на заочном на протяжении 6 лет, чтобы получить профессию, которая вам будет давать 300-400, ну максимум 500 долларов в нашей стране дохода то есть ежемесячный ваш доход якобы так стабильность для ваши зарплаты 500 долларов а в итоге вы за пять за шесть лет потратим пять5000 шесть тысяч долларов на свое образование но мы приходим в млм и подписываем контракт и да, нам обещают золотые горы не то что обещают нам рассказывают то что мы можем добиться. Ну, подписывая контракт, мы думаем, что сейчас мы через месяц, через второй, через третий, мы тут тысяча, 2, 5, 10 штук баксов зарабатываем, э, супер-мега-тачки покупаем, цели огромные ставим, но приходит период, мы не хотим обучаться и инвестировать в свое обучение, но хотим получить результат. Сравните аналогии, то, что вы учитесь, получаете профессию э, в университетах, сколько лет вы учитесь? 5-6 лет. Если бы вы вот эти деньги, которые вы потратили в университет, либо в колледж, инвестировали в свою голову и на протяжении 5-6 лет развивались в МЛН, я вам гарантирую, что вы уже стали долларовым миллионером и обеспечили себя и свою семью уже на несколько поколений вперед. И еще. Некоторые люди ездят на мероприятия и получают информацию. Но, как я встретил по своей практике, что у каждого... с есть человек, который резонирует с вами, либо не резонирует. Я посещал много тренингов, есть такие тренера успеха, тренера по бизнесу, которые просто вот начинают тебя обучать, да, они крутые, да, они являются супер-мега номер один на СНГ и на всем постсоветском пространстве, но они меня не резонируют, то есть вот не происходит того вот вибрации энергетической, которая дает мне в голову жетона, который проваливается, и потом я получаю результат. Но есть те люди, которые доносят такую же информацию и ты начинаешь понимать, что да, почему я раньше до этого не допер, и начинаешь внедрять в это в практику и получать результат. И стоит посещать мероприятия от вашей компании и не только от вашей компании. Межрегиональные, межстранные, э, государственные там. Как там международные, вот, международные э, ивенты, мероприятия, чтобы просто услышать даже одну и ту же информацию, но от разных людей, чтобы понять, как этот бизнес работает. Потому что каждый человек э, индивидуальность, и у каждого человека есть свой э, индивидуум, к которому он прислушивается. Возможно, вы получите десяток раз одну и ту же информацию от разных людей. И только от пятого вы поймете, что вы все поняли, и, внедри... и... То... вот это вы внедрите на практику и получите результат. Так, дорогие друзья, сравните эту аналогию, то, что вы учитесь в университетах, и сколько тратите денег для того, чтобы зарабатывать 500 долларов на государстве всю жизнь до пенсии, 40 лет потом вы проработаете, для того, чтобы получать одну треть от вашей зарплаты. И проанализируйте, что вы поставили планку, как минимум год пробыть в сетевом маркетинге пропитаться этой сферой деятельностью, инвестировать свои мозги в первую очередь, получить результат, и вы почувствуете то, что это все работает, и стоит обучаться и развиваться именно в сетевом маркетинге. С вами был Виктор Банделет, и надеюсь, что вам это видео было полезно. Даже я верю, что это видео вам было полезно. И неважно, где вы его смотрите, ставим лайк, Делитесь своими друзьями для того, чтобы как намного больше в вашем окружении люди стали успешными и начали понимать, почему нужно учиться в сетевом маркетинге. И до встречи в следующих видео уроках.